Один прекрасный человек зашел на пароход Он был на склоне мудрых лет Отправившись в поход В руках держал он стопку книг Послание для людей Он был смиренный ученик Святых учителей Сознание Кришны песни вет Он вез в далекий край Где принимали тьму за свет Где ад похож на рай Там ложь и зло делили трон И на своем пути Он был один, но верил он Что сможет всех спасти Прабхупада Учитель всей вселенной Прабхупада Счастливый и смиренный Прабхупада Святой посланник Бога Прабхупада В духовный мир дорога Я уже решил принять Того, кто жил любя Взять в руки книги и читать Чтоб изменить себя И петь, забыв печаль и страх Святые имена Чтоб расцвела у нас в сердцах Служение весна И чтобы отблагодарить Его за труд такой Мне нужно Кришну полюбить Всем сердцем, всей душой, Всем благую весть нести, Что в этот страшный век Способен каждого спасти Прекрасный человек Прабхупада Учитель всей вселенной Прабхупада Счастливый, смиренный Прабхупада, Святой посланник Бога, Прабхупада, В духовный мир дорога, Прабхупада, Учитель всей Вселенной, Прабхупада, Счастливый, смиренный Прабхупада. Святой посланник Бога Прабхупада В духовный мир дорога